Его нашли в этом доме мертвым. Как рассказывали, на лице этого мужчины был застывший ужас. Всем привет! Сейчас я нахожусь возле дома, в котором жила ведьма. После нее здесь жил одинокий пожилой мужчина, его нашли в этом доме мертвым. Как рассказывали, на лице этого мужчины был застывший ужас. Что он видел, никто не знает. Но... Известно еще то, что здесь, в этой деревне заброшено, находится кладбище. Это необычное кладбище, друзья. На этом кладбище хоронили и те, которые занимались какой-либо манией. Черный или белый. Также мне рассказали, то, что после смерти этого мужчины здесь, в окне, видели свет. После того, как зашли в этот дом, никого там не обнаружили. Дома никого не было. Выйдя на улицу, Пройдя где-то метров пять, услышали грохот, повернулись и свет снова загорелся. Хотя здесь вся проводка отсоединена, как бы источника света там никакого нет. И в доме никого нет. Чтобы там спрятаться, но ну, это просто невозможно, друзья. Сейчас я вам покажу то, что там находится внутри и насколько этот дом маленький. Очевидцы, проходя мимо этого дома, они слышали часто странные звуки, звуки скрипов и мольбы о помощи. И насколько я знаю, что ту колдунью, которая жила в этом доме, ее похоронили именно на этом кладбище, которое находится где-то в этом лесу. Попытаюсь поискать, где находится это кладбище, но я буду делать, скорее всего, это днем. А сегодня я проведу сеанс ЭГФ и посмотрим, друзья, если здесь что-то паранормальное. Я уже здесь разместился, поставил ЭГФ. здесь кто-нибудь есть из мира духов? А, ну да. Там. Там, друзья, небольшая мышка на печке. Если здесь кто-нибудь есть из мира мертвых, дайте мне знак. Я думаю, что нужно применять свисток смерти потому что сколько сейчас я здесь нахожусь абсолютно ни, никакой активности паранормальной активности я не наблюдаю Завел я сейчас ритуал Применял свисток смерти Не знаю получится что-нибудь или нет из-за этого Но а, без него я здесь не наблюдал никакой паранормальной активности Здесь кто-нибудь есть из мирометов? Так электромагнитник сработал Кто вы? Кто вы? кажется кажется началось друзья кто вы кто вы? ты здесь раньше жила? Да. почему ты не покидаешь этот дом? я здесь живу где ты похоронена? Дай мне знак если ты здесь грохот по всему дому Ты где-то здесь Так друзья, сейчас я возьму ночную камеру И посмотрю что там Это моя кошка кошка что это такое что это туман или дым не знаю видно ли это у него уже в глазах не понимаю Я, я задавал вопрос, где ты похоронена? Где ты похоронена? Зайди Там найдешь меня Но там темно, как я тебя найду? что это? что у меня есть? то что тебя пугает что у меня есть такое что тебя может напугать? какой именно предмет? Ее, друзья пугает какой-то предмет который есть у меня и поэтому она хочет чтобы я ушел с этого дома вот только какой предмет я не могу понять возможно это свисток свисток смерти либо что-то другое скажи что это за предмет? Я не знаю, я никаких не ношу амулетов. Какой может быть у меня предмет, который ее может пугать? Но мне только вот э, крест. Может быть крест? Хотя я думаю, навряд ли. Тебя пугает крест? Ладно, друзья, похоже, я понял, что ее пугает. Похоже я понял что ее пугает Сейчас я соберу вещи а, выйду на улицу и буду искать это кладбище обдумал все Думаю, сегодня я не пойду в лес Потому что темно и во-вторых, вот я сейчас менял аккумуляторы в камерах У меня уже последние аккумуляторы Пока я ищу, я боюсь, что разрядятся все фонарики и все камеры Поэтому я скорее всего приеду сюда днем И попытаюсь поискать Попытаюсь вернее, найти то кладбище ты можешь мне как-нибудь показаться? разбить зеркало разбить зеркало не знаю друзья что делать либо реально взять разбить зеркало какая-то сумасшедшая бабочка прямо <laughs> мне в лицо Я, похоже, друзья, разбив вот это зеркало, я выпустил ее. Не знаю. Чувствую, я совершил большую ошибку. на улице крик сейчас вытянулось сегодня я поеду уже домой в следующий раз поищу кладбище буду искать его днем потому что ночью здесь ну Просто нереально его найти, будет в лесу И так как у меня уже фонарь Разряжается И камера Поэтому смысла мне здесь находиться нет Не знаю насколько будет интересно это видео Если вы хотите чтобы я сюда снова приехал И поискал кладбище Поставьте лайк И напишите комментарий Это очень важно